Андрей, скажите, как можно помочь человеку с биполярным синдромом? Представляете человека с закрытыми глазами, желательно, когда человек будет спать. Представляете, будто в этом человеке вместо него в темной оболочке видите белую оболочку. Представляете, будто вы эту белую оболочку делаете на выдохе меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, и она между ногами становится размера как фасолина. Потом представляете, будто вы выкапываете ямку и туда эту фасолину бросаете и закапываете. Вот так делаете руками и произносите Ом Ямарацы Ом Чегемо и в несколько раз Хум Пхат, Хум Пхат, Ом Ямарацы Ом чегимух».